В этом видео только реальная торговля на олимптрейд, самая прибыльная стратегия Парлай и при этом безопасная для депозита. Досмотрите это видео до конца, в нем много полезной информации. Пользуясь случаем, поздравляю всех женщин с 8 марта. Будьте здоровы, будьте любимы и будьте успешны. Будьте успешны сами или найдите того человека, кто успешен и держитесь за него до конца. С вами Николай Буров. Сегодня третий день Парлай Марафона. Погнали! На нашем счете 10 808 рублей. Проверяем историю сделок. Последние две сделки у нас были прибыльные. Одна на первой ступени, другая на второй ступени. Переходим на нашу шпаргалку. Мы торгуем по системе Parlay. Ставки делаем частями, максимум 10% от депозита. И если первая ступень заходит в плюс, то вторую ступень, на второй ступени мы увеличиваем ставку на 50% от прибыли. Итак, мы делаем максимум 2 ступени. Поэтому возвращаем ставку на 500 рублей. Не спешим и выделяем 15 минут на подготовку. В это время мы изучаем самые высокодоходные активы, строим линии поддержки и сопротивления, анализируем новости и всегда делаем скриншоты сделок. Самые высокодоходные активы Евро-доллар-фунт-доллар. Доллар. Удаляем все предыдущие индикаторы. И проверяем на 30 минут. На час. за день, за несколько дней. Строим линии поддержки и сопротивления и анализируем новости. Заходим на повышение. делаем скриншот проверяем сделки так обе сделочки заходят в плюс сохраняем проверяем так две последние сделки Заходит в плюс. Поэтому увеличиваем на величину э, прибыли сделку до 1400 рублей, то есть две ставки по 700 рублей. И продолжаем анализ. Заходим на повышение. Делаем скриншот. Обе сделки заходят в минус. Так, проверяем, две сделки зашли в минус и возвращаем ставку на 500 рублей. Продолжаем анализ. Заходим на понижение. Делаем скриншот. Проверяем наши сделки. Обе сделочки зашли в плюс. Сохраняем. Проверяем. Итак, сегодня... У нас две сделки зашли в плюс, одна сделка зашли в минус. Конечно, не так, как мы хотели по Парлай. То есть увеличенная ставка у нас зашла в минус. Но, тем не менее, мы сегодня заработали. На нашем счете 11 048 рублей. Сегодня мы заработали 240 рублей и на этом заканчиваем торговлю и переходим на учебный счет. Всем спасибо за просмотр. Если это видео было вам полезным, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные для вас видео. С вами был Николай Буров. Всем огромного профита. Пока.